как найти самый выгодный курс обмена электронных денег. Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет, меня зовут Ярослав, и сегодня хочу записать видеоролик о проекте MMM Tron. Думал... Рано ли записывать, может быть, поздно уже записывать ролик о этом проекте, потому что в личку сыпется много вопросов скам, не скам, что делать, можно ли приглашать новых участников. И скажу, что ну, вынужден записать этот видеоролик, чтобы у всех была какая-то конкретика, чтобы ситуация более-менее для кого-нибудь разъяснилась. Во-первых, если мы переходим на сайт, открываем его, ну, как это раньше было, да, вот MMM Global Tron. Если мы нажмем «Войти», то сайт по-прежнему недоступен. Сайт недоступен, и он больше не будет доступен, потому что администрация этого сайта создала приложение. Теперь все операции, все входы, выходы, выплаты, пожертвования, они теперь будут идти через приложение. А для тех, у кого Android, это хорошая новость, потому что на Android уже есть это самое приложение. Для iPhone они пока что веб-стройки, добавляют его разбираются с этим но если у вас есть обычный компьютер ноутбук даже если он на операционке ios будет то вы можете скачать вот такой эмулятор андроида nox player он называется ссылка на него будет находиться в описании на пост в моем телеграм канале потому что ну, youtube неизвестно какие там правила в последующем будут чтобы не получить очередное предупреждение очередной страйк, вы просто попадете на пост в Телеграм где будет ссылка именно на вот это приложение. Вы его устанавливаете, у вас а вот появляется такое окно. А далее есть два варианта. Да, сразу скажу, что проект MMM Tron, он уже начал работать. А уже я получил даже выплату за один из своих депозитов. Они там, как многие уже знают, объединили или все депозиты в один. Если у вас там было, например, три депозита по 1000 монет Трон, а минимальный вход в проект 1000 Трон, он так и остался. А минимальная выплата 500 Трон. Это я так на всякий случай, вдруг у кого-нибудь будут вопросы Uh, и если у вас эти три депозита одновременно работали, то теперь у вас один депозит. Был создан со старта приложения 3 или 4 февраля, который стал 3000 трон. И чтобы вывести эти монеты, вам надо сделать опять новый вклад, занести 50%, как это было раньше, и поставить всю сумму с процентами на вывод. После того, как придет вторая половина, вы можете уже оплачивать вторую часть депозита, естественно, если хотите остаться в проекте. Если вы не хотите остаться в проекте, то можете, в принципе, вообще ничего не делать, смириться с тем, что что те монеты, которые у вас были, вы их ставили в данном проекте. Еще есть проблема у пользователей, что когда перед тех работами, которые случились, назовем их так, у людей стояли заявки на вывод. И эти заявки, они исчезли. Пока что админы по этому поводу молчат, никто ничего не знает. Предположительно, монеты никому возвращаться идти не будут. Ну, если вас устраивают эти условия, и вы готовы дальше работать в этом проекте, то милости прошу, как говорится. Если не устраивают, то вы заносите данный проект в раздел скам и пропускайте его мимо, потому что некоторые люди пишут, что это уже добор, не добор. Ну, по сути, я пока что добора не вижу. Да, ситуация нехорошая. Очень все по-дратски получилось, тем более период нового года был. Мы все с вами понимаем, что, скорее всего, это была не DDoS-атака. Мне кажется, что вообще вот проект мм MMM prism и MMM-TROAD они были сайты на одинаковом скрипте построены, и некоторые люди связывают, что у них плюс-минус одновременно произошли вот эти поломки, и то, что это, скорее всего, действительно был хакер. Я думаю, что это был не хакер, это очередная отмаза, как во всех хайп-проектах. Во-первых, Новый год это такой, это такой период, когда люди покупают подарки, празднуют, ну, в общем, надо большие финансовые затраты. И админы этих проектов в том числе не исключение, тем более, что они уже привыкли, что у них есть какой-либо доход, и, возможно, на Новый год решили шикануть. Поэтому я считаю, что... Кассу немножко подрезали в этих проектах, но он продолжил свою работу. Я из этого проекта не выходил. Потому что у меня все же есть какие-то надежды на него, но вот рекомендовать со 100% гарантией, что он и дальше будет работать и даже быть уверенным, что свою следующую выплату я получу с прибылью, она уже теперь получается не 20%, а 14% в месяц, потому что теперь стоит комиссия 5% на вывод, 5% от всей суммы, то есть я сделал депозит, вот допустим 3000 трон с процентами. Я должен буду получить 3600 трон, но за счет того, что есть комиссия, мы от итоговой суммы 3600 отнимаем 5%. И того у меня получается сумма 3420. Это 1,4% в сутки, а поскольку депозит работает 10 дней, то это значит 14% за 10 дней. Итого получается, если мы раз в 10 дней будем делать депозит, то 42% в месяц. А для меня это по-прежнему неплохо, 42% в месяц тронах тем более которые растут это нормальная криптовалюта это достаточно хороший доход если естественно он будет потому что гарантий тут никаких нет тут вам и администраторы не дают никаких гарантий ну и тем более я не даю таких гарантий но вижу что многие участники когда зовут партнеров в какие-либо проекты с ммм призмы с ммм трон это было они вот прям говорят нет это не хайп тут закольцовка и мы тут все сто процентов будем получать нет не будете вы тут сто процентов получать как захочет админ как в этом ммм как и в другом как вообще во всех ммм если там конечно не смарт-контракт то вы будете получать до того момента пока админ будет давать вам получать эти выплаты то есть пока он вам их будет делать и со смарт-контрактами там тоже отдельная история ты как бы можешь написать смарт-контракт а, точнее администратор но там могут быть бэкдоры и реально вот я как человек со стороны с улицы в этом не разбирающийся я вам не скажу а хороший это смарт-контракт или нет есть там бэкдоры или нет по сути вы даже можете залететь на смарт-контракт и он будет нифига нечестный админ в любой момент все равно там может взять и увести кассу поэтому когда вы заходите в такие проекты чтобы не складывалась ситуация как у многих людей что не взяли, и на все деньги, что у них были, зашли. Ну, не надо так делать, ни в коем случае. Возьмите 5% от вашей суммы и зайдите вот, например, в этот проект, если вы хотите. Если у вас есть тысяч трон, и все, больше ничего нет, то не надо на тысяч трон заходить в этот проект. Зайдите на 1000 трон, 14% за 10 дней – это хороший доход. Если вдруг дохода не получится, то вы не все деньги потеряете. Но если вы хотите больше прибыли, то вы прокрутили за 10 дней, взяли, полный реинвест там сделали. Но все равно я не рекомендую делать реинвест на всю сумму, даже на всю прибыль. Вот 1000 монет закинули, 1140 получили. 1100 закиньте обратно, 40 заберите, и так каждый раз забирайте вот некий себе процент, 30% прибыли забирайте себе. Тем самым вы и депозит будете наращивать со временем, и хоть какой-то безубыток будете иметь. А в тот момент, когда выйдете полностью в безубыток, то представьте, у вас уже будет чистая прибыль какая она нарастится там за 10 кругов за 10 оборотов и уже суммы будут отличаться немножко там сложный процент включится в работу и вы уже почувствуете доход и с безубытком останетесь а если проект через два 3 круга прекратит работать то вы не все свои деньги потеряли а всего лишь некую часть которую выделили для этого проекта. А если вы еще с каждым кругом кусочек себе будете обратно на кошелек складывать, то и минус у вас будет меньше. Поэтому к этому делу надо подходить разумно. Конечно, более точно алгоритм каждый сам для себя выстраивает. Но не надо, во-первых, никому ничего обещать на 100%, заверять людей, что они тут заработают и станут миллионерами. Так делают действительно только лоховоды. И это не обзывательство там, да, этих людей, это все на их совести. Но если вы ведетесь за такими лоховодами, то кто вы? Ответьте на вопросы в комментариях, кто те люди, которые ведутся за лоховодами. Подходите к этому делу не на эмоциях, что вам там расписывают золотые горы, а со спокойной головой сели, все обдумали, если надо, на бумажечке расписали доходность, построили планы, если вы столько-то закинете, через сколько вы выйдете в безубыток, по какому алгоритму вы будете сюда инвестировать, сколько прибыли вытаскивать. И только тогда, когда у вас есть четкий план действий, что, как и когда вы будете делать, тогда дела в гору и будут идти. А если вы взяли сразу, всю котлету закинули, то, ну, ну кто виноват? А тут еще и трон вырос, некоторые говорят, вот где мне теперь монеты брать. Закольцовку пока что на данном этапе тоже не рекомендую делать, раз в сутки вклад или больше, чем раз в сутки вклад, потому что мы видим, как раньше себя эта закольцовка показала, что все депозиты объединились, и там у людей действительно... Уже суммы, депозиты 40 тысяч трон, 50 тысяч трон, 100 тысяч трон. Ну, это, конечно, тоже никуда не годится. Так, вы скачали приложение, если у вас обычный компьютер. Если у вас Android, то вы просто берете свой Android. Теперь есть два варианта. Я оставлю также ссылку на эту страницу в описании. Тут будет всегда публиковаться последнее приложение. То есть, пока что на Play Market оно не обновлялось. Вот сюда разработчики самую последнюю версию, где устраняют ошибки, загружают. Ссылку на эту страницу я оставлю в описании. Вы можете нажать «Дамлад» и загрузить к себе на компьютер или на телефон, после чего этот файл установить. Но иногда есть какие-то проблемы-перебои. Вот я отсюда скачиваю, устанавливаю к себе, у меня не открывается. У меня все равно вот эта вот проблема со скоростью, она не решена в этом приложении. А участники, которые скачивали до этого, у них все получилось. Они точно такое приложение скачали, и у них оно запускается. Я попросил у этих участников, у участников у Артура, ссылку на его установочный файл, установил его, и у меня все загрузилось. Так что рядом вот с ссылкой на этот сайт будет еще ссылка на последнюю версию, которая у меня загружается то есть в которой нету никаких проблем сбоев. Это также будет пост в Телеграм. В Телеграме все вообще просто. Вы переходите и сразу в Телеграме сохраняете его к себе куда надо. На телефон, на компьютер. Прямо с Телеграма можете и открыть после того, как он загрузится, если вы с телефона это будете делать. Если вы с компьютера, то скачали или отсюда, или с Телеграма. Возвращаемся дальше в наш эмулятор. И тут есть такая кнопочка «плюс» в квадратике, и написано АПК. Нажимаем прямо сюда. И тут нам надо выбрать наше приложение, которое мы загрузили. Или с сайта, или у меня с Телеграма. Нажимаем сюда, и сейчас пойдет установка. Вот мы видим, оно тут грузится. И сейчас вот тут, как в андроидах, будет такая стрелочка с загрузкой, должна вроде появиться. Даже не появилась. Вот так оно быстро загрузилось. И мы просто открываем это приложение. Вот мы видим, грузится MMM Tron. Тут нам надо ввести нашу почту, по которой мы регистрировались в данном проекте. Если вы новый участник и вдруг решили присоединиться к этому проекту, то тоже вводите почту, нажимаете «Next». На эту почту нам придет пароль. Так, тут мы видим, что Android перезагружается. Это, возможно, или меня выкинуло уже из этого приложения, и оно не рабочее, или это эмулятор, вот этот вот тормозит. Тут еще понимаете, в чем проблема в этом проекте MMM Tron, то что... Приложение, оно еще сырое, его запустили, я не знаю, чтобы люди не разбежались или еще по каким-то причинам, но оно реально сырое, три раза на дню обновляется, и мне кажется, что сильно поспешили вот индусы, кто они там, кто это приложение запустил, потому что у людей паника, у людей кипиш, они сидят в чатах, одни и те же вопросы задают. И по факту куча-куча проблем, и очень медленно они решаются. Так, вот идет у нас дальнейшая загрузка. Тут написано, что мне на почту было отправлено письмо с паролем шестизначным. Я сейчас на свою почту перейду. Иногда бывает, что и пароли не сразу доходят. То есть я считаю, что, грубо говоря, они поторопились. Они потропились, но и вы, зная тот факт, что еще все сырое, что есть какие-то проблемы, косяки, раньше времени лучше не кипишивать. Лучше подождать какой-то определенный момент. И если вас еще нету в чате общем русскоязычным, там более 200 человек, то напишите мне, скиньте вашу почту, если вы мой реферал. Я проверю, действительно ли вы в проекте, потому что админы просили добавлять только участников, и добавлю вас туда. Там тоже решаются все вопросы. И лучше, когда вы туда заходите, если у вас есть вопрос ну пролистайте чат хотя бы там на 20 сообщений выше возможно ваша проблема уже обсуждалась и чтобы не было вот этого бестолкового фуда и по 15 раз обсуждение одной и той же темы лучше пролистайте чат посмотрите если вдруг ваш вопрос в последнее время не обсуждался то можете его задать но пока что вообще рекомендую не кипишевать и я на самом деле мне наверное повезло 14 числа 14 числа это было позавчера я зашел в свой аккаунт посмотрел что у меня есть отработанный депозит я сделал реинвест поставил на выплату в течение там 5 минут ко мне пришли монеты Я оплатил вторую часть в принципе, у меня проблем никаких не было, и еще 8 дней я буду сидеть спокойно и там даже ничего не писать в техподдержку, даже если приложение работать не будет. Вот по истечении 10-дневного срока моего депозита, когда мне уже надо будет выводить прибыль, я уже буду более детально рассматривать, какие проблемы есть, что происходит, если какие-то проблемы возникнут, я их буду как-то решать. Сейчас мне пришел пароль на почту, давайте я его введу. Тут еще вот, когда с компьютера, не всегда вроде мигает, что можно вводить, но надо вот так вот нажать кнопку. 720, 843. Confirm. Так, все, мы попадаем в свой кабинет. Давайте небольшой гайд по кабинету, да. Что мы тут можем делать? Во-первых, вот так колесиком тут прикольно обновляется. Вот у нас есть меню, это три полосочки. Что мы тут можем видеть на меню? во первых мы можем перейти в свой профиль э, и посмотреть что у нас тут мы видим того, кто нас пригласил, мы видим нашу почту, наш кошелек, трон, который привязан к этому аккаунту. И кто уже забыл в этом проекте, обязательно делайте проплаты, если вы их будете делать, обязательно с этого кошелька, который тут указан. И монеты, когда вы их будете выводить, будут приходить тоже на этот кошелек, который тут указан. Так что проверяйте ваш этот кошелек и если у вас к нему доступ. И реферальный код – это когда новый человек регистрируется. А все то же самое надо делать при регистрации. Указываете свою почту, нажимаете «Confirm» там или что было написано. И далее там надо будет вам заполнить ваше имя, ваша почта, если она там еще не будет стоять. Номер телефона ввести, придумать пароль и надо будет указать а, реферальный код. Вот если что, реферальный код будет находиться в описании. Кто хочет зарегистрироваться подо мной, то можете его тоже указывать. Мне там будут какие-то бонусы капать. Вроде это не обязательно. Хотя некоторые участники говорили, что без реферального кода зарегистрироваться невозможно. Но если вдруг вы хотите, можете попробовать без кода сначала. И потом, если уже не получится, взять и вставить мой или еще чего нибудь найти. Мне вообще не принципиально. Что у нас еще есть в кабинете? У нас есть фонд в кабинете есть фонд если мы нажимаем персонал фонд то мы видим наши депозиты вот в принципе мой который отработал 13 числа 3 840 я вывел. там еще реферальные какие-то были и вот видим мой текущий 3 200 обратно я закинул два дня прошло 128 трон мне уже капнуло. если мы нажмем реферал бонус то мы увидим наши реферальные отчисления я нажимать не буду, потому что не хочу светить почты своих партнеров. Ну и менеджер бонус то же самое. Достигаете статуса менеджера, вам потом капают менеджерские, и когда они упадут вам... То они тут также отображаются возвращаемся назад что мы еще тут можем посмотреть мы можем нажать вот эту кнопку и увидим нашу структуру посмотрим сколько у нас участников какой они линии сколько они даже партнеров пригласили также есть support system это должна быть служба поддержки но на самом деле вот на нее даже не приходит, ее пока что нет. Службу поддержки можно найти на вот этом сайте, откуда можно загрузить сообщение. Тут еще можно попасть в их телеграм-канал, там общение происходит на английском языке. Вот нажимаем просто на иконку телеграма или написать им на почту. Также на иконку почты можете нажать или просто вот так вот скопировать ее и уже отправлять ваши вопросы, если они вдруг будут в ваше общаться со службой поддержки. Не знаю, сегодня вот вот один партнер обратился с проблемой, на почту я написал, пока что ответа не было, прошло часа два. Не знаю, как быстро они будут отвечать, но ну вот протестируем. Если у вас вдруг был опыт общения с поддержкой, то пишите об этом в комментариях, как все прошло и в течение какого времени они вам ответили. Так, давайте вернемся дальше в кабинет. Ну, в принципе, тут все. Больше ничего в кабинете нету. Можно только выйти. Чтобы посмотреть текущий депозит, нам надо нажать кнопку ⁇ Фонд ⁇ и ⁇ Персонал ⁇ Фонд. А тут мы видим депозит. У меня уже второй. Ну, вот тут число стоит. Дата оф create», дата создания. 3.02, то есть 2 3 февраля этот депозит был создан, отработал 10 дней, 13 числа мы видим, что сумма депозита была 3.200, 3.840 у меня получилось на выходе. Вы смотрите, если вы готовы сделать реинвест, вы смотрите вот эту первую сумму, 3.200, значит вам надо сделать новый депозит как минимум на 3.200, чтобы он был не меньше предыдущего. Для этого мы переходим на главную страницу приложения, и все делаем как обычно нажимаем правит help это предоставить помощь соглашаемся с правилами если мы их не знаем то читаем читать мы их не можем потому что ссылка не кликабельная но тут в принципе давайте я вам вкратце кто еще не знает расскажу что там за предупреждение предупреждение звучит так инвестируя свои монеты трон в этот проект вам никто не гарантирует, что вы получите их обратно с какой-либо прибылью или даже те, которые вы закинули. Не жертвуйте последними деньгами, потому что вы их можете потерять. То есть, да, маркетинг у этого проекта есть, это как и в МММ-Призм, что они 14% за 10 дней, ну вот МММ-Трон дает, но гарантий никаких нету. Так что вы соглашаетесь с этим, ставите галочку, если вас устраивают эти условия. Если они вас не устраивают, вы не то что галочку не ставите, вы закрываете приложение и удаляете его, и больше о нем не вспоминаете. Если вас все устроило, то нажимаете «Next», а тут вводите сумму, ну, на моем примере это была бы сумма 3200, и нажимаете «Next». Все, у вас создается депозит, чтобы его оплатить, вот я думал, что тут внизу что-то будет, но ничего, никаких транзакций не получалось. Для этого нужно нажать «Транзакция». Мы нажимаем «Транзакции», и у вас тут появится первый депозит. Сначала будет вот одно верхнее, давайте закроем, или нижнее. И у вас появится первая заявка. Тут будет такая кнопка «Детали», на английском написано. Вы нажимаете на нее, и там указаны реквизиты. Вот сумма у нас тут указана, сколько мы должны были перевести. А реквизиты после того, как нажимаем на кнопку «Детали». Там копируете реквизит, со своего кошелька, который привязан к этому аккаунту, делаете перевод, а дальше его нужно будет подтвердить. Для этого тут будет такая кнопочка «Треугольник», как «Play». Вот сейчас тут галочка стоит, будет «Play». Мы после того, как сделали перевод, нажимаем на эту кнопочку, вот прям сюда надо будет один раз нажать, и тут снизу, где написан мой логин «Я кольмаков тут появится оранжевая кнопка. И надо будет потом еще нажать на оранжевую кнопку. Я найду еще скрины, вам прикреплю, вы их сейчас можете наблюдать на экране. После того, как вы оплатите первую половину, вы можете возвращаться назад на главную страницу приложения и нажимать «Get Help». А, то есть вы нажимаете «Get help», тут да, «Вывести», проверяете еще раз свой адрес, чтобы это действительно тот был. Нажимаете еще раз «Next», и у вас а, будет ваш депозит должен с процентами гореть зеленым. То есть эта сумма будет зеленой, это зеленый реферальные, если вдруг будут какие-нибудь зеленым. И вы нажимаете просто «All» «Вывести». Тут эти суммы будут отображаться, и итоговая сумма у вас отобразится. Нажимаете «Next» и ставите заявку на «Вывод» После того, как к вам придет оплата, она может прийти в течение 5 минут, а может прийти в течение 10 часов, так что по этому поводу тоже переживать не стоит, просто следите, зачастую уведомления приходят на телефон, когда кошелек трон пополняется, у меня лично так. И после того, как к вам придет оплата с проекта, тогда уже заходите в транзакции и оплачиваете вторую заявку. Это с целью предостеречься, конечно, если вы уверены или для вас это не критические большие суммы, то вы можете сразу две заявки оплатить. И ждать вывод. Тут мы можем посмотреть количество всех выведенных монет и количество пополненных монет, насколько я понимаю. Сколько в проект людей монет закинуло. Но на это я еще предлагаю не сильно обращать внимание, потому что... Первые два дня, насколько мне не изменяет память, тут был ноль, хотя уже много людей получали, и я в том числе. Поэтому на эту статистику давайте пока внимания обращать не будем. Тут мы можем еще нажать на эту кнопку «Request», и мы увидим все наши заявки. Вот мы видим, что депозит. Я первую половину оплатил 3200, потом вторую. Но тут вот отображается комплект от типа 3200 но на самом деле я оплачивал по 1600, тут еще тоже мы видим какие-то недочеты у нас есть. И тут мы видим сумму вывода, сумму, которую я выводил, 3890 трон, и сумма, которая мне пришла за вычетом 5%, это 3690 трон. В принципе, в кабинете больше ничего нового нет, все новости, если вдруг они будут по данному проекту, вы найдете у меня в Телеграм-канале, потому что по каждому поводу пустяку видеоролик записывать, думаю, не целесообразным. а в Телеграм-канале это все можно сделать быстро, удобно, и на самом деле, если вы подписаны, то вы эту информацию не пропустите. Также напоминаю, что ссылка на вот этот эмулятор андроида Nox, так и будет написано «Эмулятор андроида Nox», будет находиться в описании, ссылка на этот сайт, откуда можно скачать последнюю версию приложения, также найти контакты техподдержки и их телеграм-канал, основной э, чат, это даже, наверное, давайте вот перейдем в него, посмотрим, что тут у нас есть да, это чат, вы тут можете пообщаться 208 человек, но на самом деле напоминаю, что есть русскоязычный еще чат, и там даже больше людей, чем тут но тут сидят, насколько я понимаю, админы, поэтому если вдруг владеете английским или с переводчиком, можете тоже сюда заходить и вопросы свои сюда писать, просто их надо будет на английском также задавать, я видел наши ребята, они пишут на русском потом делают несколько пропусков и в том же сообщении на английском, а, то есть сообщения и на русском, и на английском одновременно сюда отправляют, чтобы и мы, русскоязычные, те, кто не владеет английским, могли тут сидеть, читать, какие тут есть вопросы, и потом ответы, да, чтобы не брать каждое сообщение, не переводить. Увидел ответ на определенное русское сообщение, если у тебя такая же проблема, перевел, посмотрел, что тебе ответили. Ну, или тому участнику, у которого схожая проблема. В общем, все ссылки будут находиться в описании. Некоторые ссылки будут вести ко мне в Телеграм на посты, потому что в Ютубе, я не буду рисковать, размещать ссылки на сайты, ссылки на сайт МММ, MMM. и также напоминаю, что реферальный код, он также будет находиться в описании, если вдруг вы захотите присоединиться к моей команде и еще не зарегистрированы, то при регистрации просто указывайте мой реферальный код и вы автоматом попадаете ко мне в команду. Вот такая информация на сегодняшний день, напоминаю, что все еще сырое, еще очень часто возникают проблемы и в ближайшее время, мне кажется, что они будут возникать. Поэтому, если вы не готовы с этим мириться, то просто пропустите данный проект или дождитесь времен, пока он не начнет работать нормально, если вдруг такие времена настанут. Если вы готовы с этим мириться, то что приложение будет вылетать, не будет возможности когда-нибудь в него зайти или еще какие-то схожие проблемы, то, пожалуйста, не нервничайте, вы все равно этим ничего не решите, только себе нервы попортите и людям вместе с которыми вы будете преодолевать эти проблемы но ну, а на сегодня все пишите какие вопросы у вас вдруг есть если будет много вопросов запишу еще один видеоролик если будет несколько вопросов то потом отвечу у себя в телеграм-канале прямо на каждый вопрос волнующий вас так что подписывайтесь если вдруг есть такая нужда там вы сможете посмотреть эти ответы и также напоминаю что в телеграме публикую информацию вообще по всем проектам в которых я принимаю участие так что если Интересно, для этой цели тоже можете подписываться. До скорых встреч!